Ангел пусть вас в этот вечер хранит, будет пусть меньше невзгод и обид. И за здоровье во благо. Свечка пусть в церкви горит, вечер крещенский благодать. Пусть вас легко коснется, пусть доброта. That's me.